Друзья, всем привет! Хочу вам показать новый каталог от компании Faberlic и заодно мой заказ. Так, обратите внимание, каталог будет действовать с 9 января по 29 января. Первое, значит, у нас идет зимняя ярмарка, это зимние скидки. Второе, это в компании Faberlic вышла новая линейка бадов комплексный подход к отличному самочувствию. И в подарок, кто зарегистрируется. Получит за рубль в следующем заказе биологически активную добавку к пище омега-3 и травяной сбор иммунити. Обратите внимание, зарегистрироваться надо до 29 января. 29 января это включительно. Скидки у нас вот здесь. Так, БАДы у нас на первых страницах. Кого заинтересовало, пожалуйста, почитайте, ознакомьтесь. Здесь все инструкции, все подробно написано. Еще у нас есть БАДы. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот. Вот я взяла, смотрите, БАДу. Смесь экстрактов. Это вот этот. 60 капсул. Для чего он. Укрепляет хрящ... и ткани и связочный аппарат. еще я взяла биологически активную добавку к пище. Это витамин С и цинхилат. Он, значит, является антиоксидантом, укрепляет и защищает иммунитет. Взяла две. Одну себе, одну сыну. Вообще у нас каталог такой шикарный. Товары для здоровья. Посуда у меня есть. Эта кастрюля, она просто обалденная. И чайник у меня есть. Я уже снимала видео, вам показывала. Ножи еще не купила. Товары для дома. Смотрите. Чистящие средства разные. Так, ладно, а то сейчас увлекусь. Значит, БАДы я вам показала. Еще я взяла себе подводку. Белочки красивые. Сейчас я вам покажу. Если вам видно. О, вот такой цвет. Смотрите, классный, да? Так, еще я взяла себе помадку для бровей. Такой вот упаковки. Так она выглядит. Я взяла светло-бежевую. Красота. вот у меня сегодня такой маленький заказ еще мне пришли зимние скидки два купона на 50 процентов ну, вот в принципе и все спасибо за просмотр всем отличного дня